И прям такое счастье какое-то происходит, ну, как медитация, что ли, можно назвать, не знаю. Вот. И потом вот этот вот импульс перевоплотился в выжимку. Это тоже от импульса. Просто методика, ну, как бы сама зарядка очень классная. Даже вот подобраться не с чего, да, там все, и дыхание, и амплитуда очень грамотно состроена. Но у меня вот тоже сейчас, особенно вот в этих вот днях, хочется как-то вот...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 Да, Я да, питаюсь, как будто тем, что он ест. Я не знаю, как это объяснить. Ну, Настюша, вы а, скажи а, а знаешь еще? Есть, ты же уже... да, да, случилось так, что мама приезжала к нам на один день, увидела, что у нас холодильники пусто, и нам передала тут там, яблоки, гранат, ну, там еду, короче, передала. Я говорю, зачем говорю? Я наоборот, тебя избавляю, там себе на два дня даю этот пак. Что? Да, да. Давай, расскажи тогда. Ты же, смотри, ты же не просто так, ты сейчас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 В позвоночнике, вот как у меня, например, у меня левосторонний сколиоз, остеохондроз, кстати, вот я в чистый зашла, у меня остеохондроз вообще ну, очень снизился, ну, можно сказать, почти прошел. И вот этот вот сколиоз, и вот эта вот всё вот неровности, она, она дает себе знать. Возможно, она начинает как-то восстанавливаться, там, не знаю, что происходит, но мне вот именно требуется грудной отдел. И я нашла такой классный комплекс, сделала его, и мне очень он зашел. Я прям сразу почувствовала себя хорошо.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 подвержены перемещению весь конечно только ну, грамотно если грамотные специалисты или кто вот и поэтому что-то я мысль потеряла и говорила что mm. уже столько важно да что, ну, мне кажется, это вот эти мышцы да и а вот грудной отдел да что раскрываешь и получается вот эти зажимы они все уходят то есть конечно же важно работать меридианчики простут ведь есть там да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 это будет очень клево, очень классно. Слушай, ребят, мы вас всех ждем, конечно, в закрытом клубе, потому что Настя у нас там просто будет зажигать. Можно тогда просто частями на все дни как-то раскрыть, то не сразу по часу, да, то по 20 да, минут. Да, там, да, там, да, лицом да, позанимались, там, животом позанимались, грудным отделом позанимались. Э, эти мышцы, молодости, здоровья прокачали. Там. У грудного отдела открыли. Да, так, если частями, ребятам, потом пленят, это... мы,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 Полукровка. Типа вот все время, что полу-полу. Как-то она назвала этот синдром полукровки, когда все время кажется, что ты там еще не до что-то. Вот. И мне понравилось. Вот, Свети, ко мне. вообще, я очень рада, что я все-таки я так боялась тебе написать, хотя мы общались с тобой давно, может, там знакомы то еще уж три года, ну, как чуть около, вот, около трех лет. Ну, я... как я попала в чат, это был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 и, да, и потом я смотрю, ух ты, Света, повезу, она у неё то всё получилась. Я такая, всё долго тебе собиралась написать. И потом вот зашла, и вот чуть-чуть это, и написала всё-таки. И очень классно с тобой. Знаешь, мне, мне что нравится, что ты очень такая искренняя, очень доступная, простая и такая теплая у тебя энергия. Вот, знаешь, в тебя хочется дотронуться, ну, в плане дотронуться не физически,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 тоже ссылочку на инстаграм на стены я оставлю если какие-то вопросы будут пишите ей пишите ей в директ личку она ответит тоже на все ваши вопросы угу. всех обнимаю всем спасибо что были с нами всем благодарю